Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре видеорегистратор от компании Fujida. Это модель Zoom Blick S, современный видеорегистратор в формате зеркала, с GPS-базой камер, с Wi-Fi-модулем, а также с возможностью подключения дополнительной камеры. Ну а теперь давайте, друзья, перейдем к распаковке и посмотрим на него поближе. Поехали! Итак, перейдем к распаковке. На лицевой стороне изображен сам видеорегистратор. На боковой части коробки указаны основные его функции. О них подробнее я расскажу чуть позже. На другой стороне коробки указано название модели. На нижней части коробки также изображен видеорегистратор с обратной стороны, а также указана информация о производителе. При открытии коробки нас сразу же встречает видеорегистратор. Отложим его в сторону и посмотрим на комплектацию. А в комплектацию входит провод питания со штекером DC и розеткой для подключения к прикуривателю с дополнительным USB разъемом. Питание видеорегистратора на 12 вольт, а USB разъем на 5 вольт и 1 ампер. Также в комплекте имеется два запасных предохранителя. GPS-модуль на двустороннем скотче. Пластиковая лопатка и крючки для прокладки провода. Также в комплекте имеется картридер для SD-карты. Резинки для установки на штатное зеркало в двух видов. Фирменная тряпочка. Листочек, на котором указано, что есть гарантия от производителя и указана вся контактная информация. Также компания поздравляет вас с приобретением устройства и дарит вам купон на следующую покупку. Скидку вы можете получить по данному QR-коду. Ну и, конечно же, инструкция полностью на русском языке. Ну а теперь давайте перейдем к самому видеорегистратору. На лицевой стороне имеется зеркало, а также отдельно расположен экран. Качество зеркального покрытия очень хорошее. Никаких искажений в отражении данного зеркала я не увидел. Зеркало выполнено в стиле 2,5D с закругленными краями. Также на лицевой стороне справа от экрана имеется надпись Fujita. Ну и, конечно же, на лицевой стороне, Наклеена специальная транспортировочная защитная пленка. На нижней части видеорегистратора располагаются 5 кнопок управления. Центральная кнопка включения-выключения, которая также отвечает за регулировку яркости экрана. Слева кнопка меню, справа кнопка OK. Вторая и четвертая кнопки – это кнопки перемещения по меню. На верхней части располагается разъем для подключения питания типа DC, разъем для подключения дополнительной камеры, слот для SD-карты, а также разъем для подключения GPS-модуля. На задней части видеорегистратора располагается динамик, отверстие для вентиляции, а также микрофон. Справа расположен объектив камеры шарнирного типа с возможностью его регулировки. Угол регулировки не очень большой, но все равно очень удобно. Ну и конечно же специальные крючки для крепления к штатному зеркалу с мягкими вставками. Ну а теперь подробнее по техническим характеристикам. На лицевой стороне у нас имеется IPS-дисплей диагональю 5 дюймов, процессор M-Star 8339, сенсор камеры JC2053, Камера может записывать видео в максимальном разрешении 2300 на 1296 пикселей при 30 кадрах в секунду, а также 1920 на 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду. Угол обзора камеры 170 градусов, и так как в комплекте имеется GPS-модуль, Видеорегистратор может оповещать вас о различных радарах, таких как Автодоре, автоураган, искра, кречет, кордон и так далее. Также огромным преимуществом данного видеорегистратора является то, что в нем отсутствует привычный всеми нам литий-ионный аккумулятор, а вместо него используется суперконденсатор, который имеет рабочую температуру от минус 35 до плюс 55 градусов. А также плюсом суперконденсаторов является то, что он у вас никогда не вздуется, не взорвется, и в отличие от литий-ионных аккумуляторов, Замена его не требуется. Ну а теперь, друзья, давайте его подключим и пробежимся по настройкам. При первом запуске, если не установлена SD-карта, то на экране отображается надпись «Запись не ведется. Вставьте или замените карту памяти». Карту памяти я установил. И сразу же мы видим на экране, очень удобно отображаются по центру часы. Итак, переходим в настройки. Есть две вкладки с настройками. Это настройки радар-детектора и настройки самого видеорегистратора. В настройках радар-детектора мы можем выбрать режим, есть два на выбор, это Россия и Москва. Настройки голоса можно включить либо выключить. Фильтр скорости, здесь мы можем установить значение километров в час максимально 120 километров в час. Допустимое превышение скорости, по умолчанию стоит 20 километров в час. Снижайте скорость, можно установить свою максимальную скорость и при ее превышении видеорегистратор будет вас оповещать. Контроль автобусной полосы, кстати, очень удобная функция. Контроль светофоров, муляжи камеры, мобильные засады, базы камер, контроль средней скорости, контроль пешехода, функция антисон можно включить либо выключить, база камер устарела, функцию можно включить либо выключить. Калибровка скорости можно откалибровать в процентном соотношении, по умолчанию установлено плюс 3%. Куранты. Включить либо выключить. И версия ПО. Здесь отображается версия бас-камер. Текущая версия от 17 января 2023 года. но ну а теперь перейдем к настройкам видеорегистратора. И первый пункт это включение и выключение Wi-Fi. При включении данной функции на экране отображается информация о точке и пароль для подключения к видеорегистратору. Разрешение. Здесь мы можем выбрать разрешение видеосъемки 1920-1080 пин и 60 FPS, 2304 и 1296 пикселей 30 FPS и 1920 на 1080 также 30 FPS. Цикл записи 3 минуты, 1 минута, либо 5 минут. G-сенсор можем включить либо выключить. Задержка включения, спидометр и часы, автоотключение дисплея. 30 секунд, 10 секунд, 1 минута, либо выключить. Датчик движения, можем включить-выключить. Экспозиция, форматирование SD-карты, номер авто, штамп скорости, запись звука, системные звуки, часовой пояс, сброс всех настроек, демо-режим и версия ПО. На данный момент версия прошивки от 19 января 2023 года. Ну а теперь давайте посмотрим на примеры дневной и ночной съемки. Друзья, честно сказать, что видеорегистратор Fujida Zoom Blick S отлично снимает и в дневное время суток, и в ночное, а также корректно показывает информацию о стационарных камерах, которые попадаются вам на пути. Поэтому однозначно рекомендую к покупке. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписаться на мой канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.